Здравствуйте, меня зовут Карпова Юлия Андреевна, я врач-стоматолог клиники Calibre Dental. Я являюсь специалистом в области терапевтической стоматологии, занимаюсь лечением зубов, реставрацией, повторное эндодонтическое лечение и лечение каналов зубов. Ко мне пациенты обращаются, когда есть зубная боль, когда нужно заменить пломбу, либо когда нужно подготовить зубы под дальнейшее протезирование или перелечить уже имеющуюся проблему. Моя работа дает людям возможность жить без боли, чувствовать себя более уверенными, так как здоровая улыбка является залогом здорового, хорошего общения в социуме, между людьми. Стать стоматологом – это было большой мечтой моего детства, когда первый раз мама привела меня в пять лет к стоматологу, мне очень понравилось всякие баночки, интересные штучки, когда доктор все это смешивал, мелкие детали. Меня это все очень вдохновило, и я с этим росла, и когда стал вопрос о дальнейшей реализации, о поступлении, я, не задумываясь, пошла на стоматологический факультет. В моей профессии мне нравится, что ты не стоишь на месте, ты постоянно развиваешься, у тебя есть возможность постоянно обучаться, совершенствоваться, знакомиться с новыми людьми, направлениями. А стоматология развивается очень быстро, и я всегда слежу за новинками, за передовыми технологиями, потому что это очень важно, чтобы быть максимально полезной для пациентов и спасать зубы, лечить какие-то более сложные ситуации и находить компромиссы помимо удаления. Одной из задач моей работы является спасение сложных зубов, когда никто не берется за это лечение, даже хирурги Приговаривают зуб к удалению, мне нравится решать такие задачи и перелечивать такие зубы. В обычной жизни я мама двоих прекрасных детей, занимаюсь их воспитанием. И также у меня есть прекрасное, замечательное хобби, которое дает расслабляться после тяжелого рабочего дня. Я рисую портреты на графическом планшете. Это доставляет мне большое удовольствие, позволяет расслабиться и немного потворить.